На очереди у нас следующий видеоурок. Напомню, меня зовут Александр Владимиров, это школа Logic Pro Help. Сейчас мы разберем с вами такой интересный эффект, который нередко можно услышать в электронной танцевальной музыке, когда у нас огромное количество ревербераций, казалось бы, на лиде или на вокале, но при этом сам лид или вокал не звучат достаточно четко, не тонут в миксе. Но при этом ревера до фига Особенно если мы говорим про вокал, этим грешит в хорошем смысле транс, особенно аплифтинг транс. То есть когда куча просто реверберации и на вокале, и на синтах в том числе. А если мы говорим о синтах и о басе, то, как правило, это, конечно, такая прям идея музыка. Но давайте ближе к сути. У нас есть такая примитивнейшая заготовочка, это простенькая мелодия и лид. Звучит довольно просто. Что мы можем сделать? Мы можем добавить сюда реверберацию. Давайте это и сделаем. Сделаем это через Send канал. То есть мы нажимаем сюда, вот у нас Send, затем здесь выбираем бас, ну, например, первый, и сюда уже на первый бас в аудиоэффекты вешаем какой-нибудь реверб. Ну, давайте возьмем, например, Chroma Reverb. Мне он более-менее нравится, и здесь что-то попытаемся выбрать. Поскольку нам нужно дофига реверберации, то мы возьмем какие-нибудь синт либо спейсы, но явно не румы. То есть что-то, где у нас очень много вообще прям реверберации, где дикей у нас несколько секунд, а может быть даже и больше десяти. И, конечно же, вот эту ручку микс подмешивания мы делаем достаточно высокой также еще напомню очень важный момент о котором иногда люди забывают о том что dry wet если мы работаем через посыл через send должен быть вот в таком положении dry должен быть на минимуме wet должен быть на максимуме чтобы мы добавляли вот этой вот ручкой вот этой ручкой только саму реверберацию. А для того, чтобы здесь у нас была только реверберация, нам нужно, чтобы у нас был только wet. Напомню, wet – это мокрый сигнал, то есть непосредственно реверберация отражения. Dry – это сухой сигнал, это э, тот звук, который мы сюда добавляем. Если же в вашем ревербераторе одна единственная ручка mix, не dry, это а ручка mix, то ручку mix вы делаете на максимум, 100%. Все, это, как говорится, зафиксировали, это мы помним. Теперь добавляем очень много ревера. К примеру, мы добавили прям много ревера, и мы слышим, кстати, давайте возьмем еще концертный холл. Да, прям много. Мы добавили много реверберации, но микс уже такой, ну, слышно даже без всевозможной аранжировки, что ревера прям много, и это может в миксе давать некую кашу. Но мы ищем не только способ, как... Оставить этот лид-читаемый, а мы ищем способ еще сделать определенную фишку. И сейчас я вам ее покажу. Что мы делаем? Мы берем и добавляем именно в send канал, после именно после хрома реверба, добавляем в разделе Dynamics компрессор. И мы делаем сайд-чейн. Но здесь в input мы ставим не бочку, как обычно это бывает при работе с сайд-чейном.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 В разделе инструмент мы выбираем этот лид. То есть, когда у нас будет звучать этот лид а вот он у нас здесь звучит, здесь не звучит. В этот момент будет удавливаться звук ревера, и мы получим, стало быть, какой-то интересный эффект. Давайте проверим. Атаку я сделаю минимальную: рейша 4 к 1 по умолчанию, релиз. Давайте выключим автоматически. Релиз. Будем его настраивать сами я поставлю пока 50 миллисекунд небольшой автогейн я всегда выключаю не доверяю этой функции ни в одном из компрессоров и трешхолд мы будем настраивать так чтобы ну просто на слух у нас что-то хорошее получилось чем ниже у нас трешхолд тем сильнее звук будет зажиматься тем сильнее звук ревера будет зажиматься и мы вот здесь вот через gain редакшн это сможем увидеть давайте теперь пробовать А теперь обратите внимание, что мы слышим. Мы слышим, что в момент, когда перестает звучать этот самый лид, у нас звук словно всплывает плавно. Вот так вот. И мы можем регулировать, насколько сильно нам нужен этот эффект. Если я хочу усугубить его, я могу сделать вот так. Фактически, когда звучит вот этот вот лид, у нас как будто реверберации нет. Но ну, естественно, потому что у нас компрессор очень сильно удавливает ее вот в таком вот случае. Если я сделаю где-то минус 25, то мы убиваем двух зайцев сразу. С одной стороны... У нас не так сильно лид утоплен в этом самом ревере. И в то же время мы слышим такой вот большой хвост. Вот здесь вот в конце реверберационный. И, в общем, все прикольно. И, конечно же, как вы уже, наверное, догадались, я не зря сделал такую мелодию. Важно, чтобы была пауза. У нас вот здесь вот ну, фактически один такт у нас вообще мелодия не звучит. И как раз в этот момент у нас есть такое время, промежуток, при котором всплывает у нас вот самый этот ревер. Поэтому если у вас мелодия, так скажем, очень частая, она очень содержит много нот, которые идут друг за другом, то такой эффект, он теряет всякий смысл. Он имеет вообще какую-то какой-то вес тогда, когда у вас между нотами есть достаточное количество времени, промежуток времени, чтобы в этот момент ревер всплывал. Точно так же и вокал. Если ваш вокалист раторит безумолку и у него сплошником идет текст, речитатив, то опять-таки этот эффект не сработает. Но если Пока лист говорит какие-то фразы и между ними есть паузы, вот тогда-то это сработает очень круто. И также это хорошо работает с басом, если, повторюсь, расстояние между нотами, ну, в общем-то, какое-то есть. Тогда ревер успевает всплыть, и это дает очень прикольный, классный эффект. Ну что ж, на этом все. Вот такой вот простенький эффект. Также вы можете немного поэкспериментировать, вы можете записать в аудио только звук самого ревера. И затем с этим аудио уже как-то поиграться, в общем, порезать его, и так далее. Но это уже будет как бы тема следующих, возможно, уроков, и вам такое небольшое домашнее задание. Так что вот этот эффект используйте. Он, я не скажу, что супер часто применяется в электронной музыке, но он используется я бы сказал, нередко. И почему я вам его рассказываю? Потому что это крутой на самом деле трюк, но такой немного недооцененный. И если вы будете его грамотно использовать в своих треках, то вы будете выделяться на фоне остальных. Вы сами знаете, сейчас много однотипной музыки. Если вы сделаете вот такой вот эффект, это будет действительно свежо, интересно и не избито. На этом все. С вами, как всегда, Александр Владимиров, Logic Pro Help школа. До новых встреч. Пока.